Киностудия Балас Хэнк представляет совместно с коллективом Гарсия Продакшнс. Бля, как я устал уже работать с адолником. Это ужас. О, смотри, ребята, какие стей. Привет, приветствую. Что у вас тут? Здравствуйте. Да, -да, -да, да, мы, к сожалению, вот работаем дворниками, ага. не можем выбиться в люди, а вы тут стоите такие красивые, нарядные. Не подскажете, в чем секрет ваш? Да мы с рэп-школы, вот наша хата, как вы. хотите тоже к нам? Мы научим рэп читать. О, здорово, было бы неплохо. А у вас есть там еда, вода, что-нибудь такое? Сейчас посмотрим. Да, да, вот, держи. Спасибо большое. Держи, держи, еще. Добрый вечер, уважаемые. Спасибо, что остановились, не проехали мимо. Пацаны, у меня такая проблема, я остался Ты без остался? бензина. И как раз, к несчастью, остановился около дома своей бывшей. Э, пацаны, мне резко надо заправиться. У вас случайно канистры не будет. Сейчас посмотрю, секунду. Да, у меня есть канистра, сейчас к нам Пацаны, по-братски, только быстрее. Еще раз увижу бывшую, я точно, короче, с ума сойду, короче. Я еще, дам. Все, все, заправил, заправил. А, Души, брат, я всегда фары заправляю. Спасибо большое, пацаны. А что за организация? Давай, давай, удачи. удачи. Чё, это что, вы рэп школа, да? Да, рэп школа. Нифига Хочешь? себе! Я, я конечно, хочу. А как вам попасть? Ладно, Ладно, тебе Нужно прикупить одежду. Ладно, я понял. А можно мне юбку свою оставить на месте? Я без нее жить не могу. Конечно, можно. Ну все, пацаны, мы я должны выделяться. Поехали. Доктор, доктор, помоги, пожалуйста, сейчас он, блядь, спрыгнет, быстрее, быстрее. Да не беспокойтесь, медицина уже здесь, бегу на помощь Хорошо, хорошо, хорошо. Доктор, доктор, слава богу, что вы подошли. На самом деле я никакой не убийца, я просто лез сюда полюбоваться видами нашего штата и у меня заклинит спину, помогите, пожалуйста. Они а не беспокойтесь, меня специально сюда вызвали. Сейчас мы вам оперативно поможем. Спасибо, спасибо большое вам. Данный промо-ролик подготовлен дружным коллективом семьи Гарсия, специально для рэп-школы Балас Гэнг. Вступайте в Балас, здесь вы найдете интересных собеседников, приятных знакомых и верных друзей. Спасибо всем за просмотр. А теперь вы можете полюбоваться на интересные кадры, которые мы собрали специально для вас. Всем приятного настроения, здоровья и приходите к нам в Балосы.